Давайте я вам нарисую. Во-первых, когда человек идет, он себя, свое туловище, ногами несет на тазу, он свое все туловище несет на тазу, как на блюде и всегда балансирует вокруг центральной оси, то есть у него отвес гравит... гравитационный всегда проходит через все центры срезов его тела. Вот так. И они, как этажи, стоят один на другом. Да, когда он идет, ноги совершают в тазобедренных суставах. Вот такое движение. Здесь крестец. Вот так. Позвоночник. И он вот совершает такое движение и он покачивается. Мы можем даже поднять ну, из физики понятие колебания гибкого стержня, это будет как раз тот самый случай. Вот. И будет генерироваться приводом от ног, от таза на позвоночник и на все вложенные срезы и все множенные полости будет генерироваться вот эта бегущая волна чередующая правый винт с левым теперь, теперь мы все то же самое положили человечка на воду это вот так у него здесь, это у нас спина здесь у нас вот так голова Здесь у нас вот так ножки. И вот он теперь неким вот таким образом плывет это вперед ручка, это назад. Имеет позвоночник гравитационную нагрузку? Нет. Позвоночник представлен каждый сегмент сам по себе. Это тоже положение лежа, только на воде. Дальше. Теперь он плывет, допустим, кролем. Он совершает движение. Вот я нарисовал диагональную симметрию. Рука, нога, рука, нога. А эта часть туловища. Оно двигается пассивно. Представим себе, что это дерево, которое стояло, теперь мы его положили, и оно у, тех, у нас теперь гребет веточками. Как гребет, как угодно. И мы говорим, люди, которые даже ходить не могут, они плавать могут. И поэтому опять мы говорим, что гравитационной нагрузки нет, но нагрузка на мышечную систему, минуя центральную часть позвоночника и аутохтомные мышцы, будут совершать вот эти каскадно-волновые маятниковые движения, но без гравитации. Поэтому, когда мы разглядываем придерживаю пристально профессиональных пловцов, мы первое, что видим, что они ходить и бегать не любят. Они любят, потому что не могут. Они такие прекрасные, когда плывут. Они такие мощные, и здоровые. И они такие беспомощные, когда им надо ходить и бежать. Вот вам ответ. Поэтому мы говорим для здоровых, для детей и взрослых, для здоровых. Сочетание ходьбы и плавания – великолепная пара видов двигательной активности, yes, но если выбирать между плаванием и бегом, мы для здоровых выбираем бегание, а плавание выбираем для людей с проблемами позвоночника, с асимметриями для тех людей, для которых врачи по тем или иным показаниям не рекомендовали ходить и бегать, а рекомендовали плавать.